Всем привет, меня зовут Макс Риска. Ну, давайте перед ролика подпишитесь на канал Макс Риск. Он снимает Моуни 3 отрывок от фильма мультфильма Приятного вам просмотра. Вот значит лайк ставите. Под этим лайк. Также дискорд Discord TikTok в описании в закрепленном комментарии есть социальные ссылки. Одноклассники, ВК, все такое. Вот внутри значит, игра еще не вышла, но я кое-что узнал. Очень даже... Очень хорошо узнал. Сейчас только я вам покажу. Канал один секретный. Вот он, канал. Мундер Мистери Зуба. Видите, она настоящая. Вот я сейчас перехожу по ссылочкам. Ну вообще-то ничего нету. Уже чуть... Один час назад. Один час назад. 21 час назад. Прям, знаете, недавно. Один день. Так, канал был создан 11 января. А потом он, наверное, изменил, так скажем, уже март. И вроде бы, да, сейчас март март да сейчас март в общем то наверное изменил 2 марта и сразу мне выпало выпало по рекомендации такой канал я такой думаю вау что такое и вот вижу также можем зайти по их социальной сети facebook можете тоже так меня заходить и вы вот что мы видим правильно видим зубу ну почти мудрый мистер зуба то есть что новое давайте посмотрим дату дань... дата создания вот значит первый был коммент -топ. 21 час назад Блин, окей. похоже страницы. Зуба-зуба. Зуба... Вроде бы испанский. Или чего? Автор игровых контента а, понимаю. Общество 15 января. 15 января. Да, и правда, совпадение. Не думаю. Прям какое-то совпадение, да? А? Доказательства есть. То есть они начали массово делать. Вау, реально. Я вам покажу, кстати, катку. Катку покажу. Мне подписчик скинул 92 лайкоса. Мне подписчик скинул катки. Как он играл, там платно На английском, конечно. Им доступно. 18 января. Посмотрим сейчас, как UOR Elping uh, Montermistrim. Вчера. Дата. Вчера. Придите. То есть они уже начали массово. Скоро, скоро выйдет. Вау, что у нас еще вчера? Ага. И вот, 24. -го. Непонятно. Закреплено сообщение, да, вроде. что они после сообщения, точнее, скинули нам вчера. Вот так вот. Канал роли. В общем, оформление сделали. Также у них есть Instagram. Посмотрим. Давайте. Вот он. Да, это просто жесть. вас ссылочка. Сейчас Из компании. Вот Дискорд, Опа, она. Подожди. О, да неужели? Да, тут есть Дискорд, Да ладно. А YouTube покажите. Сейчас авторизуемся тоже. Да, совпадение, друзья. Я в шоке. Да, это она Подожди. Они сейчас меняются сейчас подписываться то есть сейчас нужно только сейчас это делать ура я вступил в один дискорд также закрепил комментарий вступайте в мой дискорд вот он тоже вы полезные ссылки это админы создали так для нас вот значит вот вот, вот ваш чат зуба ну есть отдельный чат ой -мо и Где тут подскидывали так вот что и находите тут на вкладочка Диана. это не в курсе кладочка это кладочка инстаграм посмотрим давайте twitter посмотрим давай давай Потом закрою и покажу ролик да ух ты тысячи читателей так вот Я реально подпись 24 февраля так это ролик да то есть вот как это все ты хоть хоть хоть хоть ой 4к Йо, слушайте, а реально? Ну только мистическая. Вы это видите хоть? Вау. Вот это так. Все просто. Вот так она будет выглядеть. Официальный канал какой интересный. Ой, подожди, подожди, не хочу тоже страйка. В общем-то вот их официальный канал. Офигенно. Да, я, я в шоке. Этот ролик, как он вообще? Год назад, да, это реально год назад и реально офигенно. 2017 года да. Непопулярный, но старый. Факт есть. Факт даже в том, что вот ролики... Ну ладно, покажи свой ролик. подписчики ролик. Вы что посмотрим немножко да да да я понял что будет очень очень о даже копии очень очень супер супер будет просто супер рвать интернет блин. Ф... будет facebook эм, какого-то чувака не так же самое будет просто рвать интернет да интерес о твинтер должен твинтер а так я где... буду. ладно ладно я что как-то уже вообще так ладно это было интересно покажу зуба тоже наша группа -то нашим групповские участники дискорд подожди участники сообщества вступления как это называется Discord группа подожди эм, в зуба в зубе есть командная игра как она называется командная игра клан в общем дать типа, клан так значит я это закрываю вроде бы ой вот но она... а, ты подожди кто -то, кто -то... так их это загружается я вам покажу катку Сейчас только нужно к, видно что китайский. Китайцы празднуют, да, до сих пор празднуют. Есть еще канал ЖБПС у нас, тоже по празднику. Пока вот. смотрите, ну, покажем вам это кусочек. Так, ждем. Сейчас это не настроить, как я понимаю. Дайте ничего. А, у меня уже зашлось. Отлично. Отойди. отыдай себя. Эм, окей. Так, вот. мой это у вас. Так, да ладно, посмотрим. Сейчас звук поиграем, потом покажу катку. Там никс и скрипин. Это значит зайчик. Ют он сейчас играет за скрипи. Там даже звуки есть. Но звуки он не показывает. Ладно, без звука посмотрим. Но реально там офигенно. Кстати, микрофон и там музыкам Видно, что он так тихо. А я влечу специально. Так, что Тут вообще никто не написал. И также клан наш. Вот, да, точно клан. Заходим. Вот значит, наш клан. Эм, вступили, покинули, вступили, покинули. Привет, Макс тоже пишет. Вступили, покинули. Ой, капец. Я только одного выгнал. Потому что нас тут и Вот так вот нас. Эм, собираем кубки, чтобы в, в лидере попасть. Типа того, чтобы нас заметили. Что мы не ушли полностью. Вот. Ух ты, кто-то больше кубку Ну ладно, ну, это не все наши подписчики, это у нас еще о, люди, которые просто вошли. Как вы знаете, сейчас наступление 4000 кубков, а я тут вижу не актив, мы должны увидеть актив, вот на прошлой неделе 1. А ща, ща бы увеличу значочек, все смотрите, смотрите, я поднял рейтинг, вот 4 балла, 4, прошлый 1, тут начинает неделя 2 балла, 8 баллов, 0, 0 баллов, ну тут больше кубков, думаю, оставить можно. У кого меньше кубков, и у кого вообще 0 баллов, соответственно логично способом выкидываем их. Вот, например, у тебя путь Никса. Мы посмотрим путь, путь Никса. Интересно очень. Никса. Ну да, он реально качает, но у тебя Брюс почти качан. Ты красиво так. Ох, тебя. Дюк у тебя хороший. Не знаю. Путь Никса. И Может быть, наш подписчик. По-моему, просто так зашел. В общем-то, он не был активный. просто 0-0 баллов у меня хоть даже один балл Эх, как жалко но <смех> место есть место давайте одному и я вам покажу ролик покажу ролик подписчикам то что меня скинул Вон. все смотрите там... Ой. <смех> я я я другой ролик делал как называется вот он. вот он этот ролик как вы видите да тут есть такое Типа он можно плацить в общем то сейчас я перемотаю кое что режим студии включить можно сейчас я тут еще не подготовился не подготовлен так скажем да можно теперь спасибо Ой, а, а тебе нужно, нужный вот так вот он бежит вот видите выйти что новое, что новое то есть он, он, он, он прям реалистично очень реалистично сделан чем он амон ас поэтому Зуба игра хочет доказать том, что у них игра просто топчик чем Амун Ас настоящий. Вот, друзья, как это будет выглядеть. Лобим. <coughs> Даже старые ролики не показывали вам, мы просто готовились. И теперь это четвертый ролик про оман а зуба. доказательства тому, что есть. И пятый ролик, когда я буду сам играть. Покажи на что спас Уже видно 1380 кубков. То есть тоже, они, а это губки, это не кубки, это что другое. Алмазы. То есть это другая игра. Лайк like, это вроде бы я готов. Также язык есть. Разговор. Не знаю, это как работает. Так, давайте перемотаем назад. Это что? А, это, это подозреваемого вырать. 30 секунд ждем, чтобы было по-берму. Это все. Классно сделано, кстати, классно. Так, тут у нас один смертельный дух. типа дух. И видно красота просто. шо еще? Ох ты, бутерброд, слушайте. Вот карта выглядит. Копия, конечно же. И видно тоже копия. Камера тоже копия, но что-то новое. Модификация больше мутяшная, да? Для детей ну, ну, так, Вот, даже в новые игры, давай. похоже такие да, на игры. Но что-то новое. Что-то новое. Так что даже чат есть. И что написано. Контент. Чат запрещен писать плохие слова. Причина писать слова. Ну, ладно. Ранит доступ. Так. ух ты, машина стоящая, прям. Ух ты, там что-то еще есть. Не, ну карты, я реально копию карты. Вот как. А, не, я, я перепутал. О, что такое? Бурндук, это как-то. Бурндук, реально? Да, есть С кепками это кто? Это мафиози, вроде. Так, давай тогда еще перемотаем. <смех> давай дайте сюда. Давай. Так, качество такое си, если... но хоть я вижу, что да. Такой себе стандарт, почти даже копия, даже с клавиатуры он играл с мышки. Значит, пока еще он доступен. То есть с телефоном можно играть и на пока можно. Так. Ну, вроде все вам показано. мини игры не все показали, но что-то показано. Интересно, так скажем. Эм, это миниграм. О, о, смотрите, ой. Он перематывает? Нет. Не, не может быть. Он мне показал полностью ролик, я не знаю, что это значит. Это будет очень крутая игра, даже лучше, чем зуба. Вот реально сейчас будет все играть в этот Амон А зуба, чем просто зуба. Ой, цветочек. <смех> Тут забирать цветочки важно. А как он на отличие? Не, не знаю, вообще не знаю, он просто меня скинул. Так, так, так, пингвин. И свет такой еще есть, слушайте. Реалистично. Так, звоночек, анимация, потом. Не, но ну, если честно, офигенно сделано. Просто ого! Это такой. А, это дух Он просто летает и все, он тут умер. Никс. Как мы видим с вами. Ну, проиграл так проиграл. Слева от вашим мышкам. Ну, клавиатура такая вот. Ну понятно. Ну поэтому всем спасибо просмотр. Вот с вами Макс Риск. Всем удачи и пока.